А когда люди высказываются, посягая на честь народа, там, на конкретных людей, то, естественно, это вызывает ответную реакцию, и здесь консолидируется этот народ. Томсо, что, что за мужчина извинялся перед чеченцами за свое мнение? Вроде русский, кто это? Я понятия не имею, кто это? Очевидно, это какой-то очередной мазохист. Я вообще не понимаю этих людей, зачем они это делают? Вроде мы прош прошли это... Мы проходили уже раз 500, да, ну, утрирую, ладно, но раз 10 точно было. Всевозможные блогеры какие-то, даже какой-то иностранец был. Но приезжают люди, высказывают это свое честное с их точки зрения такое э, мнение о чеченцах и о чечне. И после этого извиняются. Их где-то в любом случае, их настигают за сказанные обидные слова, их заставляют извиняться. И вроде как, ну, уже пора к этому привыкнуть, понять, что не нужно этого делать. Выскажи как-то осторожнее, аккуратнее. Вот, например, вот этот тип э, высказался очень некорректно. Чабаны там, что-то что бараны с гор спустились и так далее. Я даже не хочу это комментировать, это понятно, что это полный э, дегенерат, этот тип. А, но меня, меня интересует другое, что это за мазохизм такой вот это вот, Желание быть униженным, чтобы тебя... Его же наверняка с ним провели сначала профилактическую беседу с рукоприкладством, после чего он записал эти извинения. Но зачем вы это делаете? Неужели вы не понимаете, что вы будете следующими? Вы сделаете что-то подобное и будете следующими. Вместо того, чтобы корректно... Я не говорю, что нужно там приехать и расваливать, Наоборот, я критиковал тех, кто приезжал там и расваливал этого Кадырова. Но честный отзыв, можно сделать его корректно, указать на какие-то минусы, не посягая на честь людей, там, честь народа, а указать на конкретные вещи, сказать: вот, допустим, я считаю, что за вот этой вот картинкой, да, все красиво, там отстроен город и так далее. Но я считаю, что вот за этим присутствует какая-то тирания. Я чувствую, что люди спокойно не могут высказать своего мнения. И да, я не могу вам это передать, но здесь вот это вот ощущается. Да, я вижу слишком много там портретов и так далее, явно присутствует некий культ личности. Вот если вот так вот человек выскажется, ну нет никаких вопросов. А когда люди высказываются, посягая на честь народа, там, на конкретных людей, то, естественно, это вызывает ответную реакцию, и здесь консолидируется этот народ, понимаете. Здесь уже у меня нет никаких претензий к вот, тем, кто будет, это кадыровцы, кто бы это ни было, кто его его настиг, заставил извиняться, у меня нет к ним никаких вопросов. То есть, если бы вы делали это нормально, корректно, то вам не приходилось бы потом унижаться. Возможно, здоровье сохранили бы. Короче, подумайте об этом. По-моему, вроде корректно высказался. Ну, если по-твоему корректно, ты можешь тоже попробовать тогда так высказаться. Если это корректно. Корректно – это когда человек указывает на конкретные минусы. Некорректно, когда он говорит, да, это в целом там люди какие-то дебильные, им, им только вот с гор спустились, им баран, Баранов там нужно опасти. Но это это тупо. Человек показывает свою тупость абсолютно.